Обновленная беговая дорожка Energy Fit 480S с 15-дюймовым сенсорным экраном. Рассчитана на пользователей до 140 кг. Беговое полотно больших габаритов 135 см в длину и 48 в ширину способствует комфортному бегу. Амортизационная система исключает лишнюю нагрузку на суставы. Угол наклона изменяется на дисплее. Показатели пульса можно измерить сенсорными датчиками на рукоятках. Программное обеспечение позволяет сохранять данные для четырех пользователей. Вы всегда можете выбрать локацию для тренировки или включить любые видео на YouTube канал.